Всем привет! Завтрак на Плутоне. Наводку на этот фильм дал кто-то из зрителей. Именно потому, что там было это название. Завтрак на Плутоне. Ну, что и требовалось доказать. Просто так такие названия не раздают. Идут символы пакетами. Почему-то это так делается. С Плутоном, судя по этому фильму, и не только с Плутоном, связана тема нестандартных отношений под радужными символами. С Плутоном связана собака. С Плутоном связано какое-то поражение. Они на протяжении всего фильма ассоциируют Плутон с собакой или просто э, вспоминают какую-то старую детскую песню про собаку, у которой то ли об... что-то у нее с хвостом, в общем, пострадавший хвост. Это заставляет догадываться, что с Плутоном связан где-то в космосе, когда-то в истории когда-то с ним произошел трэш поджатый хвост собаки, вот эти бипол... отношения радужные в первом же смысловом ряду я уже старалась не смотреть, как это делала раньше потому что очень-очень действительно непонятно, если это притянуто в первом смысловом Парень всю жизнь ощущает себя девочкой, он испытывает большие проблемы психологические, его оставили его родители, в приемной семье понимания нету. Однажды он нечаянно догадывается о том, кто его отец, узнает про маму, которая уехала в большой город, и весь фильм, это действительно ну, больно наблюдать, как он ищет маму. Пытается ее найти. Развязка прозаична, маме просто и не, и, не, и не было интересно до него. Отец, о котором он думал плохо, все-таки его принял. Что любопытно в этом фильме, это там политические всякие действия в Ирландии, сюда вплетены трагедии его друзей. Что интересно в фильме, режиссер главного персонажа не показал привлекательным. Он преднамеренно сделал такое обездвиженное лицо. В нем чего-то нет. Режиссер сначала и до конца фильма подчеркивает, насколько этот парень не хочет работать и ни к чему не стремится. То есть, несмотря на то, какая пропаганда в мире идет в сторону этой темы необычных отношений. Несмотря на это, на уровне фильмов, вот это уже второй фильм, где создатели просто выразили свое отношение вот так. Я вообще лично считаю, что каждый живет, как он хочет. Это его решение, если он никому не вредит. Но... Когда какой-то темы бывает чересчур много, в этом можно увидеть угрозу. И даже те, те люди, которые получают большие ресурсы на съемку фильма, они отображают это вот так по-своему. То есть перед нами фактически э, психопат, как этот тип называется, астероидный, кажется, артистичного типа, он умеет общаться, когда хочет, он умеет находить любовников, он вообще не хочет работать. Проживая в большом городе, он попадает в злачные места. Ему это более естественно, чем другие состояния. Он умеет одеваться умеет себя подать. Но в целом нельзя сказать, что у таких людей вообще нет эмоций и, ну, в принципе, никаких привязанностей, они есть. И к родителям может быть чисто детская такая тяга, тоска. И с животными они иногда хорошо очень обращаются с животными, прямо лечат. Но все равно это очень тяжелые люди. И я повспоминала три таких случая, где намек на смену пола или уже смена пола. И там во всех случаях, которые я знала, именно психопат. Причем пол не важен, это всегда вот то, что я могу вспомнить. Бывает ли так с людьми, у которых другое состояние? Не могу сказать, я просто вспомнила. В общем, мой вывод, ощущение, может, я не права, но даже среди тех, кто снимает фильмы, отношение к этой теме такое неоднозначное. И мое мнение, толерантность она быть должна, вот именно что она должна быть по отношению ко всем, с учетом интересов всех. Ну еще раз, основная связка символов радуга, те самые отношения, Плутон, собаки и э, пораженное состояние, где-то эта собака пострадала, у нее поджатый хвост. Вы знаете, я автор канала «Большой фантазер», я сейчас фантазирую, может быть, это как-то соотносится к космическим событиям, но как неизвестно. К самому Плутону отношение более чем сложное. Такая дальняя планета вызвала такой небольшой объект по размеру, одна треть диаметра Луны или даже меньше, и вызвала столько конфликтов, столько внимания, Сперва там, были, э, сперва там не были открыты четыре спутника, и лишь когда туда конкретно полетели аппараты, вдруг с ручником телескопы понаходили спутники. У меня впечатление, что кто-то на Земле с кем-то конфликтует. Одни открывают сами, раз вы не даете, другие скрывают, раскрывают в последний момент, чтобы это не сделал именно э, тот аппарат запущенные, допустим, конкурентами. Конфликт Карликовая планета до сих пор рассматривается даже самыми скептичными ведущими этой темы, рассматривается с большим пожиманием плеч, потому что определения жидкие. По мнению сегодняшних ученых, они собираются Луну определить как самостоятельную планету. Что? А Плутон не, не является планетой. А почему? Потому что Луна так медленно вращается, что получается колебания как бы двух сравнимых по массе тел, друг вокруг друга, они как совместные просто планеты. То есть не планеты и спутника, а как две планеты. Как большую фантазию-рассказочник сейчас я все сочиняю. Это заставляет догадываться, что за кадром, за этим, может быть, что-то еще стоит. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.